вот такую новую блузку я сшила сейчас мне конечно не верится что она уже готова потому что когда я начинала ее шить я не знала как обрабатывать вот этот воротник никогда ни с чем подобным не сталкивалась и для этого я даже специально потренировалась на таких вот маленьких образцах чтобы понять как все это сделать и в прикрепленном видео будет основное внимание уделено именно этой теме. Конечно, может быть те люди, которые уже шили что-то подобное, скажут, что я где-то была неправа, но это был мой поиск решения обработки таких воротников. Первое, что я сейчас сделаю, это сложив лицом к лицу детали спинки и полочки, соединю их по плечевым срезам. Теперь у меня есть подготовленная планка для этой блузки которую я уже заутюжила пополам и прометала у нее концы на расстоянии 1 сантиметр теперь я попробую сделать вот что обметать ей а горловину. Начну я с одной из сторон полочки, но не с самого начала, а положив вот этот хвост немного ниже, чтобы он был свободный, примерно вот так, и приметывать начну на расстоянии нескольких сантиметров от планки от ни... от низа выреза под планку примерно где-то здесь и обметаю по всей окружности горловину вот что получается прямо сейчас так выглядят концы этой планки теперь мне нужно положить их так чтобы они смотрелись просто заправить их внутрь. То есть они пришиты здесь вот не до конца Обратите внимание. Наверное будет красиво смотреться вот так, правая на левую сторону. Вот видите, я продублировала край э, выреза под планку и наметила здесь легкой линией расстояние прибавки на шов. У меня это один сантиметр и наметила углы, которым мне сейчас нужно будет рассечь для того, чтобы обработать планку до конца. Вот так вот это выглядит теперь. И нужно попробовать все тут доделать. Теперь я могу приметать оставленный участок до конца, зайдя вот в эту в вот обе стороны планок приметаны, и теперь нужно загнуть вот этот хвостик туда, внутрь. Так, чтобы не образовывалось вот здесь никаких заломов. Благодаря тому, что было продублирован вниз, нитки не будут торчать вот здесь из углов. Нужно все так расправить аккуратненько, чтобы нравилось. и приметать иголкой. Вот так должно получиться, теперь я проложу строчку по всем сторонам этой планки. Получилось у меня сделать строчку по воротнику, и рукава я уже сделала, и теперь я попробую обработать концы планок, которые остались на изнанке. Я для этого срезала три слоя из четырех и теперь, опогнув одним слоем, попробую сделать так, чтобы не осталось уже открытых срезов и все аккуратно выглядело. Как-нибудь вот так.